Здравствуйте! Рад вас приветствовать на канале «Помощь с компьютером». И в этом видеоуроке я вам хочу показать, как можно создать копию почтового ящика в почтовой программе Lotus. Все это делать буду на своем примере. И показывать одновременно постараюсь и на английской версии программки, и на русской версии. То есть у нас имеется по умолчанию открытая или домашняя страница, или рабочая область, или почта. Чтобы создать, вам нужно перейти в рабочую область. Для этого нам нужно, если имеется вот такая формочка, то выбрать приложение и рабочую область. Иначе выбрать Open, нажать, здесь Application и Workspace. Откроются такие рабочие области. Их имеет здесь много. Ищем мы просто нашу почту, наш почтовый файлик. Нажимаем по нему правой кнопочкой мышки и ищем приложение, и если здесь нету создать копия, нам нужно добавить тогда расширенное меню. Для этого мы нажимаем «Bit» и ставим галочку на расширенное меню. В английской версии нужно просто нажать «View» и найти «Advanced menus». Если ставить галочку, то у нас все нормально. Здесь «Application» и «New Copy». И здесь у нас в приложении появилось «Создать копию». Нажимаем и у нас появляется такое окошко. Копируем приложение Владимира сайт Как раз наша почта. Первое это сервер. То есть куда будет копироваться. То есть, у меня есть на мой сервер, то есть это сервер Lotus Нтк. Локальный компьютер, это нам сейчас, на котором компьютер стоит лотус установлен. Или другой. То есть вы можете выбрать айпишник сервер или как удобно. По умолчанию ставим на локальный компьютер пользователя для удобства использования. Дальше мы выбираем название. Я по умолчанию ставлю здесь дату, когда я делаю копию. То есть, 31, 0, 7, 18. Точки здесь уместно, он не ругается. И то же самое делаю с именем файла. То есть, главное это, чтобы у нас отличалось от всех копий, которые есть и имеются, и от основного файла. Но если мы будем ставить дату определенную, то он будет, он будет отличаться. И обязательно не забываем про не удалить расширение ими файла. После чего нажимаем ОК. Так, давайте я разверну вот этот файл. Вот это. У нас вот видите, пошло внизу копирование Владимира Исаев, количество документов. И он сначала сейчас скопирует, и после чего будет уже переносить из этого ящика созданный ящик. После выполнения он уже появится у нас на рабочей области и будет называться Владимир ОСАй как раз с датой 31.07.2018, которую мы указали. При копировании вы можете спокойно заниматься работой и работать с лодцем. То есть никаких проблем нету, зависания будут минимальные, так как это происходит у вас на локальном компьютере, а не на сервере. Данная проблема нужна и затрагивается с копированием для того, чтобы очистить или возможность получения а, писем и отправлять письма. Так как а, по умолчанию обычно любой системный администратор работающий с почтовыми программами, выставляет каждому пользователю на почтовый ящик какой-то квот. В моем случае стоит квота по умолчанию 2 гигабайта, это максимальная, и варнинг 1,8 гигабайт. То есть, при достижении 1,8 гигабайта писем размера, он начинает ругаться, что скоро квота будет превышена, и вы не сможете получать и отправлять письма. То есть, здесь и нужно или обращаться к администратору, чтобы он увеличил квоту, или очищать ящик. Но, как вы знаете, многие пользователи не любят очищать, и из-за этого как раз создание копии очень спасает то есть у нас сейчас все писем, которые мы на данный момент, как нажали «Ок» при создании копии, будут находиться в новом почтовом ящике, который локальный. А этот же ящик мы сможем спокойно почистить. Теперь, смотрите, как создаться копия, мы просто можем будем сравнить размер. То есть приложение свойств. Здесь на «DI» показывается объем и показывает сколько документов. То есть, по сути, у нас должно быть 350, 3522 документа находиться вот в этом ящике. Есть, конечно, эти письма не приходили нам раньше. Так, дожидаемся, как он создаст копию. Осталось немножко. Вот сейчас он подвес немножко. И мы видим вот наш новый прошлой... Ящик, который будет храниться на локальном компьютере. Нажимаем. Все, у нас открывается два окошечка. И вот наша почта. Все письма окрашиваются красными, как будто не прочитанные. И папка тоже самое. То есть у нас он сохраняет и все правила, которые имеются, и все папки. Прям как ну, чит, полная копия нашей, нашего почтового ящика. Все так же, как здесь.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 Нажать на кнопочку ⁇ Удачи свой вопрос ⁇ и вы перейдете на страничку вопроса, где сможете оставить вашу проблему и отправить ее. Даже быстрый статус ⁇ «Виден всем или только администраторам ⁇ После отправки вы перейдете на страничку вопроса, где будете видеть ваш вопрос, на который я или пользователи смогут ответить и помочь в вам устранении неисправностей. Ну а так, регистрируйтесь на сайте, подписывайтесь на канал, просматривайте видео, ставьте лайк, если видео вам понравилось. Полезно, понравилось, и понравилось, тогда комментируйте и репостите его. Я буду очень признателен. Всем спасибо и до скорой встречи.